Катакунтки сначала. Но у них нет конца. Здравствуйте! Меня зовут Алекс Негин. В небольшом городке, где я сейчас проживаю, есть дворец металлургов, построенный еще после Второй Мировой. В строительстве были задействованы военнопленные японцы. Жители города до сих пор пересказывают городскую легенду о том, что кое-кого из умерших за время строительства закопали там же, в фундаменте здания. Некоторые считают, что отвозить дохоронить да хоронить было лень. А мистически настроенный люд говорит, что каждое значительное сооружение требует строительной жертвы. Мол, на костях стоит крепче. Легенда легендами, а место действительно со странностями. Больше половины своей жизни я много времени провожу там. Из десяти лет в драматическом кружке С восемнадцати работаю культ массовщиков За это время я сталкивался со множеством явлений, с претензиями на мистику. От шорохов и звуков в темноте до комнате гдеха почему-то отстает во времени. И есть во дворце металлургов и собственный призрак, синяя кепка. Но об этом я расскажу в следующий раз. Сегодня речь пойдет о моем коротеньком путешествии в катакомбы под дворцом, переплетение ходов, настоящий лабиринт, уходящий глубоко под землю. Как-то раз местный звукооператор разговорился с членами драм кружка, победа о дворцовских чудесах, о том, что крупная смена декорации это подвижная часть полной на театральной сцене. Она вращается, обеспечивая смену декораций за закрытым занавесом. А иногда она медленно вращается сама по себе. Из-под нее льется слабый свет, а на старом рояле в углу сцены невидимые пальцы порой убивают однообразную дьявольскую мелодию. «Да если нас прикалывать!» – ржал я тогда. В рояле по струнам мыши ходят в помещении, басксцена электричество есть. Ключи его, вот свет и будет вверх просачиваться. Оппонент мой тогда не стал спорить, только усмехнулся, как знающий человек. Зато в спор вмешалась одна девчонка. Ее звали Наташа, а мы иногда обзывали ее Натаха Полтергейст. За пристрастие ко всяким сериалам о сверхъестественном. Да и внешность у девочки была соответствующая. Русые волосы длинные, висят как водой облитые. А всего глаза. Настолько светло-серые, что порой казалось, будто у нее вообще нет радужек. Только черная точка за очка. Наташа была дочкой завхоза и снова дворец лучше всех нас. Не правда, Алик? «Я своими глазами видела», — возражала она. «И никого в это время под сценой не было. Не веришь, что у нас тут творится?» — спросил у дяди Митя. Дмитрий, местный сторож, был тем еще рассказчиком. Я не буду утверждать, что он врет, как не стану утверждать обратного. Судить, что сыграла роль в этой истории — мистика или рациональное объяснение стечения обстоятельств и особенностей человеческой психики — я предоставлю читателям. «В этих атакомбах есть начало, но нету конца», — так нам говорил сторож. Я знаю, что под землю ведут четыре уровня и есть еще, но что дальше не известно никому. Во время перестройки планы подземных переходов были потеряны, теперь ниже второго уровня никто не спускается. Уже на третьем нет электричества, на четвертом встречаются провалы в полу, стены по раскиплесенью. Я как-то с пьяну полез туда, до сих пор рад, что выбрался к утру, когда сменщик чуть, -чуть дверь не выломал, пытаясь до меня достучаться, больше никогда туда не полезу. Знаете, ребята, там встречаются черные дыры в стенах. Как будто бы стена обвалилась, но на деле за ней, черт его знает что. Бросаешь туда камень, и стука не слышно. Он будто растворяется там, и постоянно ощущаешь, что рядом кто-то есть. И ниже, ниже их больше, они все идут за тобой. Шепчутся за спиной, на перекрестках пугают, голову кружат. Я, может, и не вышел бы тогда оттуда, да Денька помогла. Денькой был тот самый дворцовский призрак, в которого я тогда не верил. Как, впрочем, и дедовским сказкам. Наш спор затянулся, и тут обиженная моим скептицизмом Наташа предложила взять и спуститься в катакомбу пониже. Она и ключи найдет, и фонарик прихватит. Но какой пацан после скоро откажется от такой подначки? Да еще и от девчонки. Мы начали спускаться. Поначалу у нас было много, Большая часть членов драм -пружка. первый уровень катакомб был завален ненужными декорациями, хламом от последнего ремонта, старыми транспарантами. Было душно и пыльно, и стены сходились так узко, что буквально давили на слух. В ушах стояла та звенящая тишина, какая часто бывает в замкнутых помещениях. На втором уровне с освещением стало хуже. Хлам здесь встречался только в первых переходах и был такой древний что сомнений не оставалось. Его точно бросили сюда догнивать свой век. Лампочки встречались очень редко, в основном на перекрестках. Смотреть на их слабо мерцающие глазки было стремновато, и я заметил, что, перебегая от пятно к пятну света, почти все ребята невольно ускоряют шаг. Однажды нам встретились лежащие поперек прохода доски, ими закрыли права в полу. И с остахнулась задхвостью. С задхвостью скрепа. Как охарактеризовала тогда Наташа. Темнота сделала свое дело. Возле лестницы на третий уровень большинство ребят благоразумно отказались идти дальше. В чернильную темноту спустились трое. Я, мой друг Айдар и Наташа. На третьем уровне было по-настоящему темно. И тихо. Настолько, что слышно, как сопит за спиной духи свет товарищ. Тогда я понял, почему сторож Дмитрий рассказывал о шепоте в ушах. Попробуйте заткнуть оба уха и слушайтесь хорошенько. Слух тот час наполнится несуществующими голосами. Возможно, эта кровь бурлит в ваших венах. Или тогда вы можете ее услышать. Но никто точно не скажет, ложные эти голоса, или кто-то чужой шепчет тебе прямо в сознание. Как ни странно, спускаться на четвертый уровень было куда легче. Та же тьма, та же глухота. Однако оказалось, что не та. Здесь был слышен стук капель. Шлеп. Бульк. Через 3-4 минуты снова. Шлеп. Действовал на нервы не сам звук, а его напряженное ожидание. Сколько бы ты ни ждал, эта гребаная капля заставляла вздрогнуть. И ощущение присутствия. Может быть, то был эффект внушения? Не знаю. Но я его чувствовал. Вот оно. Он ему сказал, Наташа. Фонарик высветил темное пятно на стене, слишком далеко чтобы осветить его как следует, оно и вправду напоминало пароход еще куда более плотную тьму, чем та в которой мы находились. Следующая капля раскатилась, как показалось, с утробным голодным бульканьем, я сделал шаг вперед, загланив спиной фонарик, и мой тень сожрала черное пятно. Споры моя пропада остались где-то далеко наверху, в светлом кабинете звукооператора. Я знал одно, мне ужасно не хотелось подходить, разве что страх показаться большим трусом. Шаг был сделан, еще шаг. Глаза почему-то отказывались хорошо служить в полумраке, но протянул так пятно. Моя рука через секунду коснулась. Шершавые штукатурки, черные от влаги, видимо из протекающей трубы. Ну-ну, проход военной мира оказался водным подтеком. На другом конце коридора что-то скрипнуло и стукнуло. Свет фонарика метнулся туда, а я поближе к друзьям. На стене висел ящик, красный. Такие обычно висят в старых зданиях, а в них находится краны шланг пожарного кедранта. Дверца на перекошенных петлях медленно ползла в сторону. Открылась. Также медленно поползла обратно. Фонарик выскользнул из рук Наташи, хлопнул об и погас. На этом наше приключение кончилось. При свете сотых и нацепляясь друг за другом, мы выбрались на третий этаж. А там и на второй, и на первый уровень. Наташа сказала, что мы были втроем, и потому нам повезло больше, чем для А я, обдумав и обсудив все в спокойном состоянии, так и не признал до конца, что приключение наше было настолько уж мистическим. Внушение, темнота и же замкнутое пространство. Может быть оптическое иллюзия прохода, перекос ржавых петель на двери ящика. Все в конце концов можно объяснить логически и обойтись без мистики. Но одно остается фактом. В темноте ты уже мыслишь не так рационально.